Не справляешься. Mm -hmm. <laughs> все, на этой хорошей ноте я заканчиваю. Я приглашаю э, чудо, <laughs> иском который сейчас выйдет и вот так вот по понятиям нам все разложит. Это служитель церкви сегодня. служитель церковь? Церковь. на нашу церковь? -то. Дверь в небо. Братата небесата. Город Днепропетровск. Град Днепропетровск. Давайте мы по президентам Владимир Шинюк. Владимир Шинюк. Аллилуйя. Спасибо, пастор. Благодарю, на пастора. Добрый день, дорогие братья и сестры. Скопите братья и сестры. Я, наверное, может, вторую серию продолжу, пастора. Проповедь, он говорил, проповедовал, в чем сила брата, я могу сказать, в чем истина брат, да. Истина, конечно же, она во Христе. Потому что, когда я жил до знакомства со Христом, я жил настолько невежественной жизнью, что весь мой образ жизни приводил меня только в тюрьмы. The ну, может быть, потому что я вырос в, в, в, в такой... Нет, у меня родители не были ворами в законе. И у меня брат старший с 15 лет... Бегали, ни ни брат вот, 15, брат с 15 лет начал криминальную жизнь. И, криминальный живот. и вот все его друзья, все и знакомые... Все шпикизи, его приятели и пузнати. Все, что происходило у меня в доме, я этим заквашивался, этим жил. Когда мне исполнилось пять лет, брат прислал мне подарки. Это была выкидная расческа и четкие. Ну, это За то, буреи. чем пользуются люди в криминальном мире. Факу, это были для меня самые радостные игрушки. Я очень радовался, что у меня есть такие вещи. Не Я хвастался ими. И знаете, но все, что происходило в моей семье. Убийство моего отца, когда Убийство мне было 11 лет. Постоянные преследования. Властями моего старшего брата, на брат, постоянные задержания, спецназы, ОМОНы в доме, довели меня и... до того, что и... я поклялся сам себе, закал... кулнах, что я не хочу жить такой жизнью. И я начал заниматься профессиональным спортом, и профессионально вам, вольной борьбой. Вс ⁇ вс ⁇ мой круг, у моих друзей, и они были спортсмены. Мои приятели, ну так случилось, так, получи, что моего тренера посадили. И вся наша команда, она просто рассосалась по улице. Я не смог дальше продолжить, так как никто из тренеров не брал нас. И вот тогда я попал на улицу. И с первого же дня начал вести тот же образ жизни, который я видел с детства. В 19 лет я уже сидел И куда на 19, вече в, затворе, в Беларуси, Беларусь. у меня уже были две статьи до высшей меры вече две статьи по до расстрела. По Половину моего, половину моего срока мне дали одиночную камеру, и на мой срок сам. Да, раз в трое суток нас кормили. Каждый вечер полили матрасы. Вечер... Запаливали матрасы. Вату. И мука. это все распространялось по камерам, и через трубы, камере, которые шли через низ страбите, и были просверлены, вот там был и сквозняк, дубки. и в каждую камеру попадал и по дым. Камеры, и дым. И все мы спали внизу, и возле и двери, возле двери потому что попу, там была единственная та, щель, там, куда попадал единственная единственная дубка, хоть какой-то свежий, а свежий воздух. Потом был пуч. Советский Союз распался. И у вас и распад Советский Союз. В этот день нас одели кляпы, Кто нам задел? оставили в рот и резиновые. И на ласточку завязали. Ну, ласточка, это вот так, руки назад, и ноги. И, лцетик, и каждого из нас положили в и такие вот... Ложек, может, вы видели зеленые ящики из-под оружия. И мои дни зелени, кути, это было вечером. Сложили, и до 11 вечер. дня, и после довези, следующего довези, дня, довези. Мы стигня, лежали в этих ящиках, ждали казни. И Мне было тогда 20 лет. Знаете, люди говорят, что когда при, ну, приходят в жизнь какие-то испытания, связанные со смертью, люди говорят, перед моим лицом пробежала вся моя жизнь. Uh, У меня тогда не было чему пробежать а перед лицом. Как пробег не я просто смеялся, просто плакал. Просто я смех, сильно не помню то состояние. Много Но я помню и самое главное, вспомним что впало в мою жизнь, Вак, мое в мое сердце. Туми. Половина камер, где я сидел, сидели твас. верующие диссиденты. И и Знаете, администрация издевалась над а нами. Администрация просто и больше всего она издевалась над верующими и людьми. Над верующими тихо. И что меня поражало, это были единственные люди, которые молчали, и не, проклинали, и не проклинали, и не говорили, как мы, как мы что когда мы освободимся, не, не мы обязательно че отомстим. Нас, че излезем, и когда во время пуча все-таки союз распался, и, да. дьявола выгнал Бог, из и этой Господь страны. спрогони дьяволу, та же держава через за месяц, один месяц верующих людей выпустили на свободу. И знаете, эти люди были для меня настоящими героями. Потому герой. что прошел ровно месяц, что месяц открылась камера и, камера, и я увидел знакомые и лица, лица. И они принесли нам Библии. Весь этот месяц они собирали Весь деньги месяц собирали пари, для того, чтобы напечатать Библии и маленькие библии, малки, и принести нам. И на Тем людям, которые тоже Но презирали, хора, потому что они... Не возмущались, не показывали свой и не норов показывали свой гняв, и не было волками. И, и вот тогда, и уже кратурал, тогда я понял, разбрах. Что есть совсем другая жизнь. Совсем живот. Потому что есть другие люди, что другие хора, живущие другой жизнью. И я начал очень много читать, того, много читать литературу. Нет, тогда я не изменился. Лисе, я также занимался криминалом. Начин, кримин, также живот. придумывал разные криминальные истории. криминальные истории. Также занимался бандитизмом. Но все это время, свободное время в колониях, я поглощал литературу, связанную с Богом. Мне это очень нравилось. И последняя книга, последним сроком, я ее прочитал, я помню ее практически наизусть. Она называется «Камоградеши». Куда идешь? И... Для меня был поступок Христа самым сильным. Когда Петр уходил из города, он встретил Христа. И он спросил его, куда ты идешь? И Христос сказал, ты же уходишь, я иду за ними. И знаете, когда спустя несколько лет... И когда -то Христос пришел в мою жизнь. В живот, Он пришел именно в тот момент, когда я перестал бороться за свою момент, жизнь. Да не стало неинтересно жить. Потому что я вот стоял над полутрупом своего друга, афганца, детства. Я его душил, мы с ним приятель. дрались. <и> я посмотрел на себя со стороны. <и> я подумал, зачем мне такая жизнь? Если я уже дошел до того, что люди, с кем я вырос, я уже с ними не могу найти общего языка. И меня дотронулась до моего плеча женщина. Мы выросли на одной улице, она с просто старше меня. И она говорит, пошли в церковь. Я до этого знал церковь только православную. Я с православную. Мы всегда решали с батюшками, как и решить вопрос с Богом. Большая, любая сумма денег и разрешала сумма говорить, все вопросы. Всички, типа, и я понимал, что Бог может разрешать. Разбирах, Господь... Если у Бога есть святые, которые покровительствуют ворам, Има хора, которые... значит Бога с Богом там, можно процити. решить вопрос. Значит, Господь может разрешить... Вот Господь. такое было у меня представление Астакаси о Боге. За Потому что мне так учили. Ну, Атаками мне так говорили. И я приехал в эту церковь. И в тазе церковь. На то время моя правая нога была в 4 раза больше. Она внизу была прострелена, там были трофические язвы, обожжена. Это все из-за употребления алкоголя, наркотиков, сигарет. Вот такого образа жизни, потому что... Там, ну, я бы, наверное, был полинаркоманом, знаете. Мне все равно, что двигало мое тело. Снова, душу. Вот, душа, Дух ты... был мертвый, мертвый А все остальное должно было что-то двигать Потому что, что синьки, в середине себя я был пуст мен Меня никогда никто не любил, кроме моей матери не майками. Моя мама вкладывала в меня всю свою жизнь майками живот мен. Но даже маму я не, Обаче, не любил даже и майка си Мне казалось, не что я, я ее любил Но своими поступками Обаче, я отрекался от ее любви от... И вот я приехал, нет, я не, не был бомжом, я себе этого не позволял, я хорошо выглядел, но это было внешне. И я приехал на служение, я, я опоздал, на служение. это было пасхальное служение. Ну, подошел пастор, и, пастор, подошли два служителя, это люди, которые со мной когда-то сидели, хо неакуга, но они уже были на то время служителями, и они помолились за меня, и те, я те, произнес за мен, молитву а покаяния, они помолились за мое исцеление. Те, и я вышел в коридор, и в коридор увидел одну девушку, девойка, посмотрел в ее глаза, в в учителей, и понял, что она будет моей женой. С женами. <с У Бога есть свои планы. Господи, свои планове. Никто бы меня не остановил. Не Никто, кроме нее. И мы с ней несколько часов разговаривали. И не говорих У нас были свои. И Интересные разговоры интересные Потому что мы понимали только друг друга за этих разговорах Человек бы со стороны не говорит. понял, о чем мы <свят> Человеку не брал за косы, говорим <свят> Ничего интимного, ничего плохого Ничто интимное или ложь. Просто о нашей жизни за О прошлой си, за ли И знаете, И знаете ли, Она мне сказала мяказа, Что она видит во мне потенциал Никто мне никогда этого не говорил не показывал такие я понимал только свой волчий потенциал. Я, волчий потенциал. мне и для меня. Аз, Все остальное аз, только аз, то, что я замен. позволю отдать со своего аз, стола. Позволя. Вот так я жил. И, и дьявол, видно, испугался. Я потому что тогда я стоял уже... Что -то на краю, на обрыве. На и он должен был забрать мою душу. И да он уже осудил меня. Он уже решил, что моя душа будет решил, вечно гореть в огне. И, и поставил аромат. плюсик в своей тетрадке. Сложил плюсче в тет Но он не знал план Божий. Не знал плана на Господа. Утром я проснулся, а моя нога полностью спухла. По и все раны были зажиты. Я не уверовал тогда в Бога. Я вам говорю чистую правду. За меня просто помолились. Я просто приехал, потому что мне надоело так жить. И для меня это было какое-то приключение. Просто приключение. Поеду. И я когда проснулся, увидел свою ногу. Я с открытым ртом бегал час по дому и кричал маме. Бяках, Что Бог, бог есть. Думаси, и, бог. и было второе мое желание встретиться с этой девушкой. Второе желание да Она ста вела какой-то реп-центр. Центр. Я поехал. И уйти дух там к ней на свидание. На встречу с ней. У дьявола был коварный план. Имел Мне сказали, кубарин. что она ведет репцент. Я что приехал в рехабитационный центр. Я как мужчина выдержалась. Я это. начал искать опять информацию, когда папу. же ведет эта девушка рептилина. У меня не было ее дитя. телефона. А в церкви неприлично давать телефоны первому встречу. Я спросил. И Питох. Мне говорят второй день. Да, она будет. И, мне казалось, я второй приезжаю день. второй да. раз. И дьявол за меня опять под. обманывает. За мне говорят нет. И Я знаете, огорчился. Я, я подумал, ну неужели в церковь, и то место, их? где люди тоже могут обманывать. -то и я опять ушел. И, и начал жить своей жизнью. Но ну, еще хуже. И ровно через полтора месяца, в день Точно Пятидесятницы, месяц, та же женщина, которая приводила меня, позвала сша, в церковь, жена, была жена, у, у нас дома. И дома. Общалась дома с брата женой, так как они вместе и дружили. И, и, вместе и, дружили. и, и я сидел на балконе, есть огорченный, террасе, У меня почему-то начала болеть поясница, и по спина. И эта женщина позвонила моей будущей жене. И она дала мне трубку. И медали телефона. Я порад, возрадовался возрадовался. И она говорит. И я думал, она меня на свидание пригласила. А она, она говорит, приезжай в церковь. Я думаю, опять начинаю. Я же уже там два раза. Она говорит, приезжай в церковь. Бог тебя любит. Бог ты убича. Я приехал. Я Сдался. Придадухся. Но тогда был еще один путь. У меня начала болеть спина. И меня брат начал возить к мануальщикам. Я не знаю, как в Болгарии, знаю, как в Украине в Болгарии, на то время в мануальщикам, мануальщикам было все равно. Во всей болезни спины они видели выпадение диска. А у меня был туберкулез костей. И они начали вправлять мне этот Ребята же не слабые. Обратно. И они поломали мне все кости на третьем позвоночнике. И, и вот эти куски кости врезались в мои нервы, не и не нервы. И парализовали меня. И я вот такой был скрюченный. У нас есть фотографии, память. Я ходил под себя, извините. И вот она ко мне прицепилась. <связывая> Начал <связывая> мне помогать Весь криминальный мир криминальный нашей страны на наш Который приезжал, меня уважал Которым я помогал Мы все бумаг... были в одном теме <связывая> Ни один не позвонил <связывая> Бог обрезал <Господь>, все <связывая> Ко мне начали приезжать Запошлых верующие люди Вместо коньяка <связывая> Мне привозили Библию <связывая> Вместо сигарет Вместо мне привозили сигари, арбузы. Вместо ножей, пистолетов Вместо ножовей, мне привозили конфеты. Я не понимал, что я эти люди тут распирах, делают и что они от меня хотят. Но потом, когда я взял Библию и начал Батчу, читать, Бог начал... У меня были очень страшные боли. Много сил, не болки. Особенно вечером. Для меня ночь была это большое испытание, ночь меня испытание, потому что были адские боли. И знаете, сам Господь брал меня на руки и убаюковал. И мы он настолько вдыхал в меня той вдыхваше в мен вот свою любовь, любовь, уверенность в том, что Он рядом, в това, уверен, что я засыпал как младенец. Я заспивах, как младенец. Ни один врач Нет, един лекарь. не может претендовать не может на его любовь. Патент. Потому что через 10 месяцев, счет, 10 месяцев он поднял меня на ноги. Я начал ходить на каштелях. Все врачи до одного. Я вам поведил, свидетельствую с женой. А свидетел. Говорили, что максимум, Сказывали, что может что быть для меня хорошим, я буду в инвалидном дыгна, кресле куличка. Но я все время буду ходить под себя. Так как многие отказывались меня, слышите, до пояса. Но Бог вот так в одно Бачи, мгновение Бог взял, говорит, вставай, издигна, возьми постель, иди домой. И Я пообещал ему, все, что я могу для тебя сделать, могу да за я тебя, буду делать, потому что меня никто никогда не любил, не убичал, так как полюбил меня Господь. Как -то и мы начали встречаться, я начал служить. Да слушать, Когда я приехал в управление, когато, э, в управление, начальник, который меня всю жизнь преследовал, шефа, меня преследовал живот, всю жизнь хотел посадить меня на больше и на дальше, искал да... Когда он увидел меня с Библией мышкой и на костелях, он упал на колени Батерицы. и начал креститься. Он сегодня в 2 часа ночи мне звонил, и поздравлял прези, меня с днем прези, рождения. С в 2 часа ночи, в 2.01, я открываю глаза, звонил мне телефон, мучите, звони бывший мой начальник колонии и звонит на и два ты святой человек. Володя, свят человек. Я так счастлив, что а мы знакомы. Слив, пуднаци, Когда приедешь в Украину, звони. В Украину, я обязательно с тобой выпью чашку чая. Но, и спи, степ, чаша, чай. Он всю жизнь меня преследовал. Живот преследовал. Он ненавидел Той меня. Я тоже его ненавидел. Я Сейчас... Это повесть не обо мне. Тази я ничего не сделал для того, чтобы за тува, меня так любили. Да толково. Я ничем не был. И сейчас не считаю себя достойным се или достигшим. Достойным, или, или хоть как-то поставить себя в рамки да се и сказать, рамки и докажа, я могу сказать как Павел. Докажа, как Павел. Я не могу еще. Не я знаю, что мне много надо работать, Знаем, что много, чтобы быть благодарным за да быть благодарен своему отцу. На свой отец. И мы женились. И си, уже у меня не могло быть детей. Не Отец говорит, я дарую тебе И сына. Каза, Твое семя будет син. благословлено до тысячи семя, У нас родился сын. И си роди Ему сейчас 9 И лет, я его называю Святой Даниил, потому что я, я знаю, что у него Свят великое Данил будущее, Он был в реанимации, Той дьявол в реанимации, хотел его уничтожить. уничтожить. Врачи Лекарь забывали и... обогреватель, включали, Домусноц... мы пришли вовремя, его тело начинало гореть. Тело за почву, Врачи начинали колоть его уколами и, лекарств почву, и, лагерь, лекарств и лекарства вгоняли не в вены, а в кожу, под кожу. А в нашем сердце женой был мир. В сердце мир. Он сказал, если я дал то ему казал, жизнь, дал живот, то его жизнь была великая перед лицом моим. Велик пред лице. И Господь, благословил, и Господь и благословил Знаете, я сокращу немножко. Днес На сегодняшний день Днес Бог доверил Господь, мне, Господь, Господь, мне доверил, конечно же, семью. Семейство. Бог родил меня в прекрасной Господь семье, церкви, дверь в небо. Поставил его в прекрасную церковь. Он доверил мне Довелил тюремное мне служение. служение. Я сейчас лидер тюремного сейчас служения. Лидер на мы служим служение. во всех колониях. И служим во У нас в каждой колонии есть во всякой колонии имеем пастор. Я паства. Паства. паства каждой колонии. И колонии. Каждого брата или сестру мы забираем к нам. Сестра, у нас есть мы дом, мы нас, у нас мы мы есть квартира. Что, Для адаптации. За адаптация. Бог доверил мне бизнес. Господь доверил бизнес. У меня работает около 350 верующих людей. Примерно работает около 350 Это люди, которые... По своему социальному статусу прошлом статус в минул, так как считает общество как -то недостойно, общество, даже недостойно даже работать даже и да работят. но бог дал нам не возможность не дал, дал не быть возможность в одной семье в одно семейство. у нас бизнес и мы бизнес 80 процентов верующих людей а 20 процентов неверующих в... людей через месяц уже как не один месяц свеч иссекает Бог да Бог ввел меня в высшие эшелоны власти. Со мной работают многие мэры, депутаты, миллиардеры. Но работают не потому, что я такой хороший или умею рассказывать, а потому, что все, что мы делаем, мы делаем для Господа. Мы не смотрим на личность. Не, не Мы смотрим, что сделать в нашей а жизни, глядами, как направим в наше живот, чтобы через нашу жизнь так, а че через прославили живот, живот, да Его. Прослави той. Для нас, важно, за нас и важно, что в нашей жизни скажут в о Нем. Живот, как за него. Для меня это смысл, и замен смысл цель. цель да. Я хочу быть благодарным, потому что я знаю, за что знам, от чего Он меня спас, за, от и от чего он меня простил? И за какого меня простил? Меня уже давно не должно было быть на этой а земле. Давно не да на Но его милость, Обаче, милость воскресила меня и, воскресила. и дала мне, возможность, и мне дала возможность говорить другим людям, что Господь Гуима, он не просто есть, и не саму гуима. он придет в твою и мою жизнь. И наполнит ее так, и ще напъл... ще что така, ты будешь самым счастливым человеком. Я считаю себя самым счастливым и се человеком. Человек, Потому что мой отец, мой отец живой Бог, жив мой, отец, мой отец, Иисус Христос, Иисус Христос. моя любовь, любов, это Святой Дух, И Дух, который наполнил ту пустоту, ту мрачную черное сердце всей новой жизни, с новой, живот, новой судьбой, новой судьбой. Я и я благословен. Чего желаю вам. Желаю и на вас. Аминь. Аминь. Мы очень благословены и... знакомством с вашей церковью. Мы знаем, Добудим что куда мы не приезжаем, церковь, знаем, че, да везде есть семья. На семья. Большая Божья, Божья, семья. Божья семья. Но я вам скажу, что кажу, ваши пастора это дети Божьи. Божьи деца, драгоценные, с без лести, мы ну, вам очень благодарны, благодарны, что вы открыли вас, свой дом, за то, сердце свой сердце для нас. Конечно же, мы не сможем, может быть, и вам оплатить какой-то монетой, прямо, да но своей любовью к вам, мулета, к вам с своими молитвами. Мы знаем, что мы всегда будем знаем, рядом и вместе. Близу, и вы всегда можете рассчитывать на нас. Можете на нас. Потому что война рано За или что, поздно закончится. Или косну, и мы будем ездить друг другу больше, лучше. Будучи. Я хотел ште ште штау, бы послужить в ваших в колониях, в колониях здесь, в Болгарии. в Болгарии. Хотел бы помочь, чтобы, чтобы искал, драгоценный брат, Капуцей, не брат через него э, да, Через его служение, через, через его, его служение сердце, Бог сделал больше Господь для осужденных. За осужденных. Потому что в Матфея написано, в пиши, я был в тюрьме, и, вы пришли ко мне. И, и это не будут козлы. С... Это овечки Божьи с золотым руном. Аминь. Поэтому... Мы не прощаемся, мы, Забываем, наоборот, вами, хотим все и больше, и больше и больше налаживать повечи, отношения повечи, с вами вас для того, чтобы быть вместе в одной это, семье и исполнять волю и Божию. Испол Спасибо Боля вам, дорогие. Будьте благословены. А, вы, Простим сегодня Владимира, что он немножко нас задержал, простим, Владимир, не потому что у него сегодня день рождения, Нес... не рождения, и он еще хочет нас задержать, он все встанет на выходе, и никто отсюда не выйдет, не выйдет. Не вот, потому что он приготовил еду, приготовил? Вот. А сегодня у нас вкусный плов, он, вкусный плов. он купил торты, купил, купил арбузы, Дини. и поэтому у нас сегодня будет пир. <свеч> Я хотел бы, чтобы мы наши нашей церкви благословили, простерли руки, благословили эту семью, Владимира и Наталья Шунюк, они оба несут благословенное служение, Наталья ходит по больницам ему молится за исцеление, и Бог через нее исцеляет и освобождает. Давайте мы прострем наши руки. Хвала тебе, всемогущий Бог, Господь, Ильич. благослови моего брата Владимира, Господь, Ильич. Аллилуйя, так как только Ты можешь благословить, Господь Отец Асана, да придет на него Твой елей помазание, Господь, Ильич. Аллилуйя, Отец, пусть в этой семье елей стекает с головы, на бороду, на края рис, аарона, Господь, Ильич. пусть в этой семье всегда царит, владычествует, как написано в их сердцах, Господь, Ильич. твой мир Божий, Твоя любовь и Твоя премудрость, обитающая с разумом, Господь, Твоя сила, Господь, Ильич, для того, чтобы говорить Противостоять всяким дьявольским козням, Господь, на этой земле, Господь. Дай этой семье, Господь, победу, Господь, оч, во Христе Иисусе, Господь, где бы они ни, ни находились, чтобы их служение всегда было наполнено Твоей шехиной, Твоей славой, Твоим шаловом, Господь. хвалате всемогущий, Бог благословляем, Господь. Оч. Владимира, благословляем Наталью, их служение, благословим их детей, как ты обещал, до тысячи родов, Господь, да будет благословенны. Хвалате всемогущий Бог, благослови, Господь, наш праздник сегодня, благослови ту пищу и трапезу которые они приготовили, на свои деньги купили, Господь, продукты, Господь, очень. много мяса, сегодня все уйдут отсюда сытыми, Господь, очень. Аллилуйя, Отец. Пусть, Господь, очень, через это насыщение, через эту трапезу, Господь, всех нас, Господь, очень. Аллилуйя, Отец, просто, Господь, Отец, накроет Твоя святая любовь, Твоя, Господь, Отец, Ассана, слава, Господь, Твое Божие присутствие, Господь, Твой Божий мир, Господь. Ваше. Хвала Тебе, написано, что у них все было общее, Господь, одна душа, Господь, одно сердце, Господь, Отец, слава Тебе, это Твое сердце, наш Господь, Иисус Христос. Хвалате всемогущий Бог, мы еще еще раз благословляем, Господь, Отец, Наталью благослови, Господь, Даника благослови, Господь, Отец. молились, молитва согласия во имя нашего Господа Иисуса Христа, и народ Божий да скажет, Аминь. Аминь. Аминь. Аллилуйя, слава Богу, спасибо. Спасибо. спасибо, спасибо, Наталья, спасибо большое. Давайте мы сразу за финансы помолимся, Господь, благослови наше финансовое служение.